всем доброго времени суток еще решил немножко поэкспериментировать над пистолетом лидер ТТ до 2008 года выпуска по поводу, чтобы направляющая не у нас не вылетала патроны использовал техкрем дульной энергии 65 джоулей вроде эксперимент наполовину увенчался успехом втулка не вылетела, осталась на месте а гильзу очень серьезно так подзаживало. Сейчас вот ее извлеку и расскажу, какие, какие доработочки я сюда внес. Ну, в принципе, это не помогло, но в целом так вот, может, кому-то будет любопытно. Хотел более подробно рассказать, как я попытался восстановить работоспособность лидера ТТ. Годов выпуска до 2005-2007. Вот, Ну, пистолет, конечно, не сдается. То есть он упорно упорно не хочет работать, что с ними не делать. Ну, я как бы не сильно прилагал, конечно, усилия, ну, потому что, возможно, такой способ как-то его, ну, даст продлить ему какое-то э, жизнь, продлить на какое-то время. Вот, как я рассказывал уже в предыдущих э, э, выпусках, да, э, о том, что у нас Проблема из-за того, что у нас направляющая втулка, она же восьмерка, да, маска, она у нас вылетает. Это все происходит из-за того, что, ну, кратко просто расскажу, из-за того, что затвор у нас отходит до конца, да, да, да, вот, до начала крепления ствола, а направляющая втулка у нас, ну, останавливается раньше на утолщении вот здесь вот, фрезеровки ствола. Вот, соответственно, когда они вместе идут ствол у нас идет дальше а втулка останавливается ну иду вылетает отрезок удара вот. ну или один или второй вариант что я попытался сделать я попытался э, сделать э, как сказать чтобы затворная рама останавливалась чуть, чуть раньше то есть не доходил до конца а чтобы э, направляющие втулки был э, зазор чтобы не на ней э, останавливался а а по, а по удар затворный вот эта часть затворной, затворной рамы. И начало крепления стола. Вот. То есть, первоначально. Посмотрел просто, где где заканчивается, где вот э, у нас постанавливается затворная рама, максимальное ее положение. И сделал отметочку. Сделал отметочку здесь. Вот. Ну и понял, что значит, отсюда у нас она доходит. Вот. При э, при нашем штатном стержне возвратные пружины у нас в принципе вот он как бы ничего не мешает вот он там стоит да и то есть никак, никак никаких никак он у нас не защищает то есть он внутри стоит и затворный рам просто доходит до конца вот здесь ударяется а вот и отъезжает обратно об вот. я, я пытался поставить немножко сфризировал здесь вот ну этим надфилем края устался поставить от от боевого ТТ направляющий стержень возвратной пружины вот и здесь у нас получается здесь получается он дал где-то зазор ну, миллиметра 4 то есть соответственно вот по второй по вторую риску то есть он уже получается затвор у нас не до, доезжает не до конца, у него какой-то есть зазор. Потом этого все равно мало. То есть для того, чтобы, для того, чтобы втулка не ударялась, как бы да, ей нужно больше, где-то еще несколько миллиметров. Что я попытался сделать? Это вот нормальная направляющая втулка ну как которая родная, да, вот, это ее толщина. Что я попытался сделать? Я попытался э, надфилем, опять же, вот это расстояние сфрезеровать, чтобы оно было, чтобы оно было меньше, то есть, ну, как бы, я исходил из того, что если чем больше я сфрезерую, тем меньше будет на нее нагрузка, то есть нагрузка должна приходиться на начало... Начало, ну, вся нагрузка должна на укрепление ствола, на начале укрепление ствола. Вот то есть, эта самая часть, она просто, ну, как сказать, у нас будет, чтобы возвращать затворную раму. То есть, просто ну, пружину, грубо говоря, держать, чтобы не вылетел никуда. То есть, ну, минимальная нагрузка, а именно сама остановка должна приходиться на вот эту часть. То есть, что сделано уже во второй модификации, о чем я говорил, лидера после восьмого года, там э, стоит э, другая направляющая э, стержень, возвратный пружин стоит другой. Вот. Э, естественно, э, чтобы ее туда поставить, это идет у нас ряд, ряд проблем, потому что она на нее не рассчитана, то, что будет стоять э, другая возвратная, направляющая тулука возврат, для возвратной пружины. Пришлось срезать, срез, вот здесь вот кончик, не знаю, насколько это вообще можно делать, вот, ну, мне кажется, ничего страшного нет, если там пару миллиметров вот здесь вот сфрезеровать, потому что эта затворная рама не встает, не закрывается. Вот она и сейчас там, довольно плохо закрывается, вот, то есть она вот здесь вот, okay, тяжело довольно, вот что в целом получилось сам выстрел, сам выстрел я не, не заснял точнее не заснял просто плохом качестве не очень понятно получилось вот а, то есть в, в, в целом а, как бы этих вот всех моих ущерений хватило для того чтобы у нас Сейчас. для того чтобы затворная рама у нас а, вот она как бы вот в таком вот неприличном состоянии, конечно, останавливается, ну, из-за того, что я столько сф сфрезеровал, вот, но в целом она у нас осталась на стволе, то есть она не вылетела, то есть все-таки как бы, мои ухищрение сработали, но это как бы выглядит, конечно, не очень хорошо, да, и довольно так, ну, так не должно быть, конечно, что направляющая втулка торчит настолько, вот, но, тем не менее, она осталась на, ну, на стволе и после выстрела после выстрела никуда не вылетела, То есть в целом эксперимент удался работоспособность частично ее восстановилась вот Но ну, ну, сами патроны видимо этих кринов которые 65 джоулей ну, у нас проблемы с тем что у нас получается при эм, при выстреле стало зажевывать э, гильзу. То есть я эти патроны практически не использовал. Использовал фортуна, которая помощнее. Вот, то есть получается, что не хватает энергии, видимо, для того, чтобы быстро ее из пистолета выкинула. Вот, она затворная рама успевает вернуться и... И, как сказать, вернуться... И... И ее зажимает, то есть она не, успе... не успевает покинуть пистолет, ее просто там заж... ну, зажимает. Вот. Но... Но в целом проблема с решением втулки, вот таким кустарным, ну не знаю, не самым хорошим, нелепым образом она решилась. С тем, что я вот просто надфилем взял и, сф... и сфрезеровал вот эту часть где-то, ну большую часть, если вот сравнить их, да, то большую часть я просто... С, ну, сфрезеровал но тем не, тем не менее проблема ну как бы частично ушла, но просто не знаю, надо попробовать еще отстрелять э, э, патронами Фаркуна, посмотреть что будет э, ну э, то есть можно побаловаться еще, то есть конечно пистолет этот уже он ну, как норм, нормальная рабоспособность, он наверное уже его не вернешь, ну как бы если, ну, можно, если как бы у вас душа к нему прикипела, да, то можно как бы его оставить а, для того, чтобы иногда что-то пострелять, попробовать пострелять под новые вот эти вот а, патроны, ну, которые уже как бы не новые, но для этого пистолета они, а, наверное, новые. Вот. Так что да, и использование получается патронов в техкрим 65 джоулей, которые для него, наверное, все-таки маловато маловато энергии чтобы нормально из его чтобы гильза смогла ну, покидать пистолет то есть не хватает энергии. Вот. так что вот, получается что я заменил на на стержне возвратную на возвратное стержень направляющей пружины точнее блин на стержень для возвратной э, пружины. Вот это у нас родное, это вот то, что у меня получилось. Ну и попереду направляющую в тулпу. Как бы. Вот. Ну, вы, выглядит, может быть, конечно, не очень, не очень привлекательно. Но в целом работоспособность она как-то у него частично установлена, но это все равно, конечно, серьезно получается. Но... Вот такой эксперимент провел. Вот. Благодарю за внимание. Вот. Попробую еще отстрелять э, патронами фортуна. Вот. Ну или как бы он, так сказать, доломать вот, дострелять. Так что э, постараюсь на следующие выходные это провести и видео выложить, что, что получилось. Как бы именно самого выстрела. Все, благодарю за внимание.